У нас да. же есть. А, да. Конечно, арендодатель. Видишь, короче, стоянка номер. Парковка номер два. Найди на карте парковка номер два. Сейчас. Fugg. Так, GPS. В GPS, да? Нет, не в GPS. Ты нажимаешь escape, там на карте ищешь такой э, сделал... а, всё, понял. Машинка такая оранжевая под гаражиком. Мне даже вот. Мне даже вот это больше нравится. Так, аренда, мафия... Как еще называется? Вот смотри... Она ну, не как называется... Смотри, короче... Автосалон... Парковка... Такая, короче... гаражик и... машинка оранжевая... Убежище... Так... Парковка два из трех да? Да, парковка два из трёх. А как метку поставить? Парковка Пробел? Парковка два из трёх. Так, вот, фиолетовый метку поставил. Так, телефон в лоббишку. Я еду. Так, где-то чё такое? Заезд. Я вот у, у парадной. Вот, я тебя вижу, это я. Вот. А как побебикать? Гражданин 1-228. Не 1.228? Да. Я тебя сейчас скинуть мог. А, ладно. Куда? На штраф стоянку. Смотри, это, короче. Э -э видишь, где, короче, кресов фортуны, где казино азимов, знаешь? Сейчас. Ой. Нет, знаешь, где же ты казино? Подожди. Так, escape. Да, вот, казино. Там рядом с ним такая тачка, видишь, оранжевая. Желтенькая, да. И оранжевая. Таксопарк. Есть оранжевая. Вижу. Штрастанка один из Там. двух. Нам туда. Так, escape, escape. Можно, пожалуйста, подобрать. Нельзя. У меня мышка не работает. Что-то в игре. Почему я встал на месте, не двигаюсь? Я, я тоже не могу. Двери. Почему я не могу? Вот, это я анимацию включил. Может, это поможет как Можно как-то отключить анимацию, да? Спасибо. Я не знаю. что? Почему я кручусь на месте? А вот, С, остановить анимацию. О! Я по.. по.. пошел. Я тоже. А я можно тоже. мне пож... Нет. Я опять остановился. Поехали. А, Иди. подожди. Я, я а на как? На F. Это ж, а. Ладно. Это Не как РМП. А я уже метку поставил просто сам. Я думал, так удобнее будет. Эх. Минус того, то, что здесь нету стрелочки. Стрелочка есть, просто она не имеет такого функционала. Да. Вот я сейчас в телефоне каком-то сижу. Оп, убрал. Оп, достал. Оп, убрал. Почему у меня тоже, показывается? Ну? вы предприятие 100 миллионов, нифига чел. ЭТК какая-то, вон, видишь? Справа. Какой у тебя уровень? Первый? Первый. Первый. Ой, стой, что это?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 Вот, я там работал. Уж постину, я работаю на другим. Я пошел туда. Да, ты по квесту, я тебе. Полицейская. Ничего страшного, они нас максимум становят. Ой. Не, полицейская машина. Я под машиной застрял, полицейской. Посмотри. А, все, я вылетел. А ты гражданин. А, это ты? Стой, подожди. Ой, я в полицейскую машину тут чай досел. Подожди. Сюда, стой. Сейчас, сюда. Мне вот сюда сейчас. Ага. Дж... Ой. Стой, подожди. Ст... моя машина? Р красненькая, розовенькая? Вот, сиди сюда ко мне, за мной иди. Ты где? Вот моя. Я тебя потерял. Ты на улице? Я к тебе... Вот. Ты. А, вот. Так, ой, я на G случайно нажал. Куда он идет? А, он по парадному хочет сесть. Можно радио выключить? Оно уже выключено. А. У меня оно выключено. Смотри, смотри сколько числов отключило. Жалоба номер 2157. Байфокс. А. Это кто-то грозный А мне... Будет работа с первого уровня или там, да, что нужно. Хорошо. Чуть у меня 40 Я конечно еще понимаю, что компьютер не самый мощный, но можно хотя бы с ним играть. Спасибо. У нас все. У меня наверно опять какие-то. Чего? Включения отключим. У меня слеп человек. Сколько сейчас? Сейчас 60 тоже. Нормально какая-то. А ты яхали? 128 сейчас. Ну у меня Что-то какой-нибудь человек Да. Первым пришел правильно опять человек с нами. И на да. это получается Там, нужно тоже, нужно так. там, наверное, чат нужен или... Нет, там нужен нескортный. Да, и там нужно... Это черкли на всякие. Но ты что <соцентричный> ты только что сбил дальнобойщика своей жуткой? Ну, ты только что сделал его. Он... на нас вредился, у тебя вон даже чуть-чуть видно жутко под эта, кривая. А -а -а. Богу, это... Кривая. Молодец. Ну богу, куда едем сейчас? Налево? Хорошо. Страивайся. А стой, а выйди из машины. Стой, подожди. G. Предложение. Вылечить. Дать деньги. Обмен. Документы. имущество. Предложение. Пожать руку. Что это? Подожди. Угрик. О, ты, у тебя и ник появился. Семён Речкин. Наверху, видишь? Да, да. Ну ладно, я пошел. Так, Е. Я да, Мих Михаил. Что... Ну у меня да, точно такой. Сетчел, да? У меня внезапно точно такой же, как. Ладно, окей, ладно, я пошел. А в... как что делать? По меткам бегать? Вот, смотри, видишь там метка там? Бегай по ближней метке, это самое выгодное. Угу. А где ближний? Пойди, иди за мной, иди сюда. Есть за мной. Я сначала тоже долго не мог разобраться. Вот смотри куда я еду. Смотри. А, все, понял. Вон там смотри, вот сюда иди. Вот здесь вход. Мне вот. кажется это нонарпейс, да, конечно? Что там вы? А, внутрь? Да, и там на самую ближнюю метку бегай. Хорошо. Потому что на дальней, ну, там типа тебе будут давать дольше, что ты будешь это время больше тратить. е е е е е е е е, -е, -е, -е. Ладно, спасибо. <laughs> я просто я не знаю. На Оставьте камень на конвейер. Да. Опять мне начало... А если что, скажу, где я. Что я... Что... Так. Конвейер. Почему эта машина так переворачивается, жестко? А вы все а -а -а. знаешь, на размере есть боты. Типа ты устанавливаешь софт, у тебя я, здесь поэтому... такое есть? Да, я, на, я поэтому на пилота не могу никогда устроиться. На пилотах одни боты работают. Бахт. И Семена. <laughs> и Сем и Семен речь Ну там капча есть, сразу, сразу копча. Но с утра кап капчи нету, поэтому с утра даже поработать невозможно. А сколько один камень стоит? 21 доллар. Мало. Или это Потом... много? Ну, считай сам. Ну, для, ну просто на Радмире это как-то слишком. Ну, Нет, тут, тут, тут немного другая экономика. Здесь экономика, видимо, да. Здесь на еще, еще жестче, чем на Радмире. Причем намного. Ну, вот что мне нравится, это то, что, во-первых, у меня скин не сменился, а просто одежда сменилась. Да, да, вот, вот это здесь очень мне больше нравится, то что здесь ты сам меняешь внешность, и можешь покупать одежду. Сколько ко мне уже получил четыре. Это значит восемьдесят четыре доллара. Ну, думаю, это нормально. Опять кто-то поэтому... получает балл. А это, это далеко, дайвинга? На... За четыре километра тут чел на ламбе проехал мне меня. Тут не мажоры я смотрю. А правда мафия? Е39. тридцать девять. Цена договора. Сколько она стоит? знаю, на этом севере немного играл. А -а -а. Ну как, недолго? Время в игре 31 час, мы этот тут много. Ну, ну, ну недолго. Ну, чтобы разобраться, нужно больше немного играть. На Радмире у меня часов 200. Сколько? 200. Mm -hmm. Нужно 300. На я задротил. Ясно. Я по фактам задротил. А еще здесь, здесь такая фича есть, то что по земле машина едет медленнее, чем по трассе. А, это вообще GTA. А, да. Движок. То есть это, это не фича сервера, ну, ладно. Ну все равно много своих фич. А еще здесь много свободных домов. Потому что не надо же там париться и искать хату какого-нибудь челика, который перепродаст ее за три фу... А их по-моему... Добавляют так. каждый. Обновляет. Очень много. Здесь квартир много, очень. Здесь в одном доме, там, по-моему, 5 миллионов квартир. Там, там 10 этажей на каждом зажечь что по 15 квартир, по-моему. А -а -а. Там считай. Mercedes A, А45 FT. 800. 80... 10. Ну, А класс это такое себе. Там около Т это С класс и Е e класс. И, ну, и Г. Он г-такой себе. Проходит набор в русский спортивный клуб армии. Это что? Я не знаю, я, я, я, я не шарю на этом сервере. То, что вот путь у меня через э, слом машины проходит, я тоже не понимаю почему. Машина закрыта. У меня ж скутер сейчас, а, я ж скутер там оставил. Так я тогда зря потратил 100 рублей. Ой, 100 долларов. Ах да. Ням-ням-ням, Здорово. Так, все, я ныряю. Конечно. Потому что я телефоном могу под водой пользоваться. Мм, как реалистично-то. А, кстати, еще в этом месте у меня фризит. А кстати, не очень громко. М? Ты нормально говорю. А, ладно. В не очень. Я просто... У меня... Микрофон далеко. Просто спрашиваю, может его поближе поставить? Не, норм. Так, частота обновления 144. А Обглаживание, да. да, да да А тебе там придется наверное в игру перезаходить. Ну это понятно, ну, ладно, тогда вот вообще не буду. Может, мне вообще тени убрать? Или это все-таки стоит оставить? Офиг. Я вот вообще ни одной тени не вижу. О, кстати, стой. Только сейчас заметил, вот там, где ты ехал, следы остались. Да, и, да, и там, конечно. где я бегаю, следы остаются. Прикольно. И вот мы тут с чуваком бегаем, и тут много-много следов. Это потому что тебе не... Кадмир. Ну это... это новый... Это, ну, по сути, это бежок, конечно, 13-го года, но ладно. Ну он прикольный, да. Ну, GTA 5 ещё не умерла. Но... Когда-нибудь а на 135-6... И она умрёт. А, он... а Counter-Strike как... как был... Ну... Аж без всяких вечей. Не, почему? С одной стороны, вот помнишь, когда мы играли в блокаду, ты мне все время говорил, что тут в КС есть отдача. Да. Ну, это... ведь, ведь, по сути, это, наверное, одна из первых игр, где появилась там отдача. Она, очень... она... она там убогая. Ну... А там настолько убогая, я тебе серьезно говорю. Ну, я говорю, я один раз в жизни играл, это было вчера. Поэтому для меня это... Что-то на уровне... А out. зачем ты игры удаляешь? Типа, у вот тебя один терабайт свободного места. Ну, у меня, знаешь, как привычка, у меня привычка спрашивала компьютера, что если мне игра не понравилась, я ее удаляю. 310 долларов. Ведь тем более, я же ее могу установить. Интернет-то побыстрее стал. Поэтому не так критично. Следующее слово, parents. Это надо перевести? Нет, это, это по-моему... Напоминаем, ваша задача прислать русский вариант слова в нашу студию. А, ну вот, видите. в тюрьму ДБ, ДБ. Что такое ДБ? ДБ. Это ДБ. ДБ это когда вроде ДМ машиной. А, нет, да это тогда было написано ДМК. Правильный ответ — родитель. Наверное, это какой-нибудь испанский или итальянский. Следующее слово — Виктор. Виктор. Виктор. Так, ладно, попробую отправить сообщение. Так, телефон. 995, 105. Чего? Я машину утопил. Свою. О, я еще из нее вылетел. Свою. Ну я не знаю. Я так да, вс. делать? Я не знаю. Тут скутеров нет. Я не вижу скутериста тут вот. Который только дает работу и Давай, начать работу. А что означает вот до прокрутки колеса удачи 3.36? Это короче в казино заходишь и там как рулетка на размере. А это то есть бесплатно или какая-то тоже сумма? Конечно бесплатно. А почему вот я вчера заходил 3.36, сегодня 3.36? Это 3.30. Так, ей е е е, -е, -е, -е. Оп, наставьте ну, камень. Конечно, неудобно, знаю, что все оплаты в Payday. То есть, с одной Нет, стороны... На, на, на моей работе мне сразу деньги давали. Дали. Ну, то есть, с одной... На НРП саундпад, у меня, кстати, тоже саундпад есть. С одной стороны, это... ...позволяет серверу удерживать онлайн. Но, с другой стороны, вот я, да, вылетел, мне, по сути, денег уже все не дали. 201 и в долларе, ой, в банке 1 тысяча. Тебе надо удочку покупать и рыбачить. Это, наверное, дорого. 5000 удочка и реманка по 35 долларов. Ну вот. Понятно, здесь еще нету. Еще, может, конечно, не видел, но вот тут есть чат РП, Ми, Дурац, Д, но РПшный чат. То есть еще разбивка. пойду в казик зайду попадает в тюрьму за выход из игры в наручниках я походу тоже крашу у меня игра крашнулась не оптимизированная тоже Но у меня первый раз кажется. у меня вот по сути я вообще впервые играю я не знаю Ладно, я сейчас приду, я пока что-нибудь пойду. Mm -hmm. Алло. Алло, привет. У меня кот лежит. Кто? У меня кот сзади, спит на кровати. А, ну и... а у тебя уже, кстати, не один два восемь иди. А как посмотреть свой номер телефона? А? Я сам не знаю. М... А в... М документы... Ответительские права... Имя, дата рождения... Пол, статус... Не женат. Я закрыт. У меня тоже всегда. Я один раз захожу, она просто возьмёт крашенца, кто может. Оставаюсь. Импостор. You are impostor где-е-е-е-е-е-е. Скучная работа. Есть что-нибудь по поинтереснее? Нет. Вообще нет. А манит? А тут прыгать с камнями можно? Да. Ну, по сути, тут банихоп не получится. Наоборот, только замедляет. Oh, I'm a lazy man. Короче, краш, я не могу выкрутить. Ну, вообще не можешь, даже со второго раза. Да, да это уже третий раз, если что, был. Давай на размер. Ты, ладно, сейчас последний камень сделаю. Точно не может? Да, я... Я крашу почему-то, я закажу, меня моментально краш. 4 миллиона. Е. Ты уже на Радмиры зашел. А, да. и у меня... Ну, я правда машину свою продал старую. У -у -у -у. Время будем кататься на BMW. На BMW. Здорово. Так, Е. Да, закончить работу. О, вот если я нажму Е, закончить работу, да. то сразу. А если кикнуться, то в этот. Это, наверное, специально так сделано. Так, слежку. Ой. Нет, тут нет такого. Тут нет такого. <с <с <с <с <с F1 нажми. F4, да? F1 нажми, там можно выйти нормально. Ну, Но это я понял. И всем пока, пока, пока.